сделка дикань тут, не too 3 Tchau, <laughs> tchau. Yeah, with Не могу, не Легко-карьки. Yes, легко и в подеку Девка. Yeah. You've pues. got Yeah. Very yeah, cool. You've got Нептун, Нептун, все, все, И это... Да.